Сок-сок, so you know, you know, у него появилась она. сок был пацан пацаны, не пацана сок был своим в доску пацаном, но теперь в угру под каблуком. Нашего героя зовут, ну допустим Иван Душа компании, везде свой в доску пацан Выручит в любую минуту, поможет везде Настоящий друг, а таким могут быть не только лишь все Ему позвони и скажи, тут проблемы, братаны Вот одна нога здесь, а другая там Вот такой пацан ван. Были мечты, цели, перспективы И однажды он встретил Таня, было очень красиво. Ваня станет встречаться с встречаться стали Ваня все реже с пацанами И даже забывать о них стал местами Теперь, когда Ванька зовешь на мутку он начинает опекиваться, а позже вообще перестал брать трубку Погрустнел ванек, стал тощим, бледным, да и Но говорил, что все хорошо, отводя глаза в левый нижний угол Погубила Таня Ваню за короткий срок Теперь Ваня под каблуком Сок-Цок Сок-Цок У него